Студенты бывают разные. Но любой студент трепещен при слове «сессия». Рассмотрим, как обычный студент готовится к экзамену. А? Я все успею, А? Я тебя умоляю, что не сдам, что ли? А? Ну, так вот, просто завтра начинаю учить. Блин, три дня осталось. Нифига, не знаю. Мир несправедлив. Где мои Клуб, У меня экзамен завтра. Ладно, через полчаса буду. Следующий. Соксериба-рублиновая кислота. Что это состояние? Следует начать подготовку к экзамену за две недели до срока. Конечно, нужно писать шпаргалки. Некоторые опытные студенты умудряются вписывать три страницы печатного текста в маленький листочек. Я просто выбираю главное. Очень полезная способность. А главное то, что при этом срабатывает механическая память, и вы запоминаете все, что написали. Поэтому шпаргалкой на экзамене пользоваться совсем не обязательно. Следующий. И никаких нервов, потому что если ты думаешь, что сможешь, ты прав. Если думаешь, что не сможешь, ты тоже прав.